Помимо этого, выпускники, активно проявившие себя в спортивной и общественной жизни, получили заслуженные награды. Атмосфера, она запоминается больше, чем какие-то конкретные события. Вот, бывало, что какие-то семестры мы прям карабкаясь, карабкаясь всей группой сдавали, ну, а так, в принципе, все было по силам нам. Раз мы здесь сегодня, настроение такое, такое. праздничное, но с... умеренно праздничное.